Есть у нас в себе такая прогремевшая сейчас на весь мир страна Тюмени. И в центре ее, в городе Тюмени, на улице Ленина, стоит обелиск, на котором всякой, кто к нему пришел, может прочесть имена героев страны Тюменской. И героев Советского Союза, и трижды кавалеров всех трех степеней Ордена славы. Мне думается, что пожалуй нашим школьникам нынешним интересно будет узнать, что среди девяти имен этих полных кавалеров Ордена Славы, которые вы сейчас видите на этой мраморной грани обелиска, три имени принадлежат людям, причастным к самой доброй на земле профессии, к профессии учителя. Хабибула Хайрович Якин всю войну был связистом, линейщиком. Под конец войны был пулеметчиком, порторгом а всю свою остальную жизнь. Учил русской литературе детей в татарской сельской школе. Как вы узнали о войне, Хабибла Харович? Где в этой вы были и что делали? Я э, учился в Омске на годичных курсах по подготовке учителей НСШ в отделении русского языка и литературы. Издавал э, государственные экзамены. Готовился к экзаменам э, в читальном зале имени Лермонтова. Приходит мой товарищ в читальный зал и говорит, что э, война началась. Я не поверил и продолжал сидеть. Он второй раз тоже не поверил. Потом он взял, вырвал мою книгу и ушел. Я вслед за ним вышел, началась война, выступал Молотов. Все говорили уже и в трамвае, и на улице. Все говорили о том, что началась война. Я поверил. На второй день э, нас вызвали в военкомат развозить повестки. А Рис... сколько было тогда? Я с 23 -го года рождения. Семнадцать ну 8... 17. 17 лет да, больше. было 17. В армию я пошел в январе, 1 января 1942 -го года. Мне уже сказали, что я оформлен в артиллерийское училище. Мать не провожала, провожал меня отец. Отец э, мой э, сам старым солдатом был. Он был э, полным кавалером Георгского креста. В Первую мировой. В Первую мировую. Ну, э, когда... Э, когда расставаясь, он мне сказал, чтобы я не опозорил его имени. Что он был солдатом, чтобы я тоже э, прошел точно таким же э, солдатом. Да. И куда же вы поехали после этого на путь? Те, на какой из фронтов? Тогда задание было взять, освободить ржав. Мы подошли к, э, к Ржеву, Ржевский лес стоял какой-то таинственной стеной. И в этой стене прошел э, наш бронепояс, ударил несколько раз в немецкую сторону, потом появились немецкие самолеты, и он ушел. И мы пошли в наступление. Нашей задачей э, было обеспечить связь, связью. Командира полка с командирами батальонов. Я бегал э, до поляны смерти, линейщиком был. Над этой поляной смерти висели без конца, весь день от и до немецкие самолеты. И в это же время э, немцы э, били из пулеметов, били снайперы, били из минометов, бил, э, била артиллерия, били батареем, дивизионным туда э, били. Немецкие шестистволки били. Это было, э, вы там помните, наверное, железная дорога. И за железной дорогой как раз была вырубка. Там сейчас проходит э, шоссейная дорога. Э, Ржев-Калинин. И как раз недалеко вот от этой шоссейной дороги и была Поляна Смерти. Поляна Смерти. Почти всякий солдат вспоминает какую-то свою поляну смерти. И сколько их было по всей дороге до Берлина никому не сочетать. И все выглядели по-разному. Но так или иначе, где бы она перед тобой не лежала, а надо было оставить ее эту поляну где-то сзади себя. И идти дальше. Кому со своей пушкой, кому с пулеметом, а кому и с катушкой связист? Связь называли нервом армии. Надо было э, сделать так, чтобы связь была бесперебойной. В любое время, днем, ночью, при обстреле, при бомбежке, под обстрелом снайпера, пулеметчика, надо было обеспечить бесперебойную связь. Ребята погибали там. Много ребят погибло, очень много. И вот приходилось бегать от воронки к воронке. А если со снайпером... С ним было э, трудно, очень трудно было э, со снайпером. Вытащишь каску, поднимешь, чокнет по каске и сделаешь рывок в другую воронку. Из другой э, воронки опять поднимешь каску, чок, и опять рывок, пока он перезарядит. Связь была, я сейчас горжусь тем, ходил и держал, всегда бесперебойную связь держал. А что все-таки во всей работе связиста вспоминается вам как самое опасное? Самое э, опасное... Э, все опасное, Костя Михайлович. Ну, я э, слышал от некоторых людей о том, что они не боялись смерти. Я таким людям не верю. Потому что я очень хотел жить, потому что я очень хотел э, вернуться домой, увидеть маму, отца, сестру. Я не хотел умирать, очень не хотел умирать. Но говорили, так надо, так надо, и я шел. Так надо было, э, потому что Родина была в опасности. Может быть, сейчас это прозвучит как громкое слово, как громкая фраза, но это не фраза для меня. Для меня это жизнь. После долгих боев 3 марта наши войска освободили Ржев. Мы вошли в во Ржев. Ржев был в руинах. Он был разрушен. Я видел всего только два-три дома, э, целые, усилившие. Все было разрушено. Все было разбито. Население Ржева было угнано. И мы пошли вслед э, за немцами, подходили к какой-то деревне, штурмовали эту деревню, освобождали, немец поджигал. И вот, э, след, э, преследуя немца, на дорогах Костя Михайловича это трудно себе представить, это э, жестокая картина. Возле дорог убитые девочки, убитые старушки, женщины разных возрастов. Убитого солдата видеть э, как-то э, не так страшно. А видеть убитую девочку, видеть убитую старуху, женщину вообще убитую, это страшно. И вот мы дошли до Днепра, форсировали это в Смоленской области, и в Ярцевском направлении, заняли оборону. И тут вас ранено вскоре, да? и... В августе, 9 августа меня ранило. Тогда как раз, когда э, немцы пошли в контратаку, пьяные, озверевшие, с автоматами стреляли, я, как линейщик, тоже был линейщиком, выбежал на линию. Линия была исправна, а связи не было. Внутренний порыв. Это трудно, очень трудно найти внутренний порыв. Надо на ощупь, если не на ощупь, то э, включаясь, кусок э, надо найти и вырвать кусок. Вот тогда меня ранило. В августе месяце. Трава высокая уже была. И э, вытащил меня э, мой товарищ по училищу, по Тюменскому, по полку товарищ, друг, челябинец Сашка П Александр Поздняков. Он умер. Сейчас его нет в живых. Вытащил через бревно, через рек, э, речку. Я на спине. Он на бревне передвигается. Он, он, он я на спине у него, да. А сам на бревне сидит и движется по бревну. Так меня перетащил на другую сторону. Потом нашел тележку, тачку. И до санроты дотащил меня. Вот вы вчера ездили под Ожев как я понимаю, уже во второй раз после войны. И как у вас на душе после этого? В этот раз я чувствовал себя более спокойно. Потому что в 1973 году уже был я там. Съездил. А вот до 73-го года я почти каждую ночь видел во сне и просыпался весь в поту. Это страшный ад Ржева. Он незабываем, как таковой. Его трудно забыть. Невозможно забыть его. Да... Ржев... него не вынешь из памяти. Думаешь о нем, а... В ушах сидят стихи Творновского. Я убит под ожевом, В безымянном болоте, В пятой роте, на левом. По жестоком налете, И во всем этом мире, До конца его дней, Ни петлички, ни вычки, С гимнастерки моей, Фронт гаевни не стихая, Как на теле рубец. Я убитый, Не знаю, Нашли, ржев, наконец. Ну, 215-я дивизия, в которой служил Якин, в конце концов, одна из первых. Пошла все-таки в Насколько же его, товарищей и однополчан, минула в счастливой доле вернуться домой, к матери. Скоким из них не довелось испытать этого счастья. Пойти с войны и увидеть мать. Я приехал на станцию Багандинка, так часов пять вечера уже. Ну, нигде не стал останавливаться. У меня был лишь мешок и шинель, и больше ничего. Я торопился скорее домой. Где бежал, где шагом шел. Наконец, дошел до железного перебора. Есть такая... Большая деревня. Сторож кричит, кто ты такой? Фамилию назови. А они это спрашивают для того, чтобы позвонить по телефону, сообщить эту радость. Ну, я даже разговаривать не имел времени. Поздоровался и побежал. Бежал, без конца все бежал. Я дошел до реки Пышмы и все думал. На этой ли стороне? Лодка. Или на той. Если на этой стороне, то я счастлив. А если на той, то его знает. А сам думаю, а разве я приехал, если бы был несчастливый? Конечно, счастливый. Дошел до реки, и лодка на этой стороне как раз. Ну, я сел в лодку, перебрался на, ту, на тот берег, взошел на берег, развернул руки и кричать это было ночью вернулся я вернулся живой потом какой комок застрял в горле я упал давай на взрыв плакать взял шинель, руки и пошел опять побежал ты дому до деревни добежал деревня спит светло лишь у нас в доме открываю дверь Мать сидит. Постарела, вся посидела. Я сразу поздоровался с ней. Она закричала, бросилась на меня и потеряла сознание. Хабибахар хорош, Ваш политрук написал Вашему отцу и Вашей матери. Там, где Ваш сын, связь работала бесперебойно. Скажите мне на прощание, вот как вы сами смотрели тогда на войне, на это? Что такое в ваших глазах хороший связист, тот, у кого связь, без перебоя? Хороший связист это э, человек, который делает все, э, что от него зависит для того, чтобы э, устранить порыв. Вот, тот э, человек без хитринки не хитрит. Ну, если обстрел, то тут тоже э, ориентироваться надо. И надо идти туда, где обстреливают. Что делать? Надо идти. Вот, может, бомбят, надо идти. Бьет Но... снайпер, надо идти. Пулеметчик бьет, надо идти. Да. Когда такой человек... Говорит, что надо идти, как не поверить такому человеку, что идти действительно надо. Хорошо, когда дети верят своему учителю. Иногда мне даже кажется, что это чуть ли не самое важное на свете.